Вперяй! Давай, поднимай. Тушку Все-таки здесь вперят в этом лесу конкретно, я понял это. Здесь бухать нельзя. Травмоопасно. Да, блядь, не то, что травмоопасно, сука, это для нервов не ест. Знаешь, я натрезу. Я не могу, блядь, вернуться нахуй. Паш вот он. Чувак, выбирай веревку. Шустрее. Блять, ты че уснул? уснул Дима. Не спи. Выбирай веревку. Люфта быть не должно. Блять, ты еблан! Веревку выбирай! Подтягивай короче, блять. Сука, блять. Тяни, сука, тяни, <свят> тяни, <свят> Дима, из последних сил. Я с ним, блядь, иди туда. Все, о, о, о, о, молодец. Молодецик. Может мне наверх залезть, а? <свят> да, цепи <Сыпаешь> штоков. Блядь, заслышь. <свят> <нацепь. свят> <свят> Мою, блядь. Мне <свят> говорят, что не натянута, значит не натянута, блядь. Не заведнее. я не хочу никуда идти, а? Все желание пропало, честно. Я с вами, короче, ладить буду, я не пойду один никуда больше. Никуда, даже в стартир. Обязательно пельсток, даже спать. Лех, там в ущелье нет выступов вообще? Далеко пошел. Да похуй. Да не похуй, бля. Да нормально сто залуз. Ладно, ладно, хорошо, блядь, его дело. Он поднимается. Погнали наверх. Так спускайся, блядь. Чувак, у тебя страховка. Хуёво, Дима одежду. А где это, бля, хуйня? А, ну да, Дим, а, да, подъем только такая страховочка. Давай, давай, не упади, а то опять что-то под подставлю, хочешь? Войдешь, барбекю вам будешь, блядь. Я как раз знаешь, ты приправа для барбекю там, дам в мертвом лагере. Я видел, курил. Нормально. Почти, так штырит? Сука, а нервно дыр еще курить? А? Нет, не лезу. Он застрял! А тигрю нам будет травы взять, блядь, покурить. Бля, да хуб, блядь. Если еще и курить тут, я вахую буду. Да, блядь, тебя как вперло, блядь. Егерь эвакуируется. На, Паша вперла, он Ковалеву, блядь, в лесу увидел, за сколько тут, сотню километров, блядь, от города. Давай не будем брать это на камеру. Да похуй. И поебашел за ней, иди ко мне, моя. Не увидел, блядь, в ебалке укуля, бля, сидит. Ха, сидит общается с Егерем. Только Ковалев увидел, блядь. С егерем ну, затягиваемся блядь. уже. Ну, блядь. Я, блядь, выйди из Лега. Я не могу Егере свои заначки. В трубасе. Я к нему все теста не ходил. Походу меня до сих пор штырил. Блядь. Егер, добрый. Чувак, ну правую ногу выше, поднимай. Блядь, да. Не левую, блядь, правую, да. Поднимайся выше. Погнали, залезем Погнали, наверх, поднимай. а. Вот выступы, да, ищ... Выше, выше, чувак, рука правая, выше, правую ногу правую подними. Правую ногу подними, вон, выступы, выше, да. Растя... Блядь, выше, да. Нет, нет, нет, нет. ближе к скорее, чувак, правая нога выше, но ближе к скорее. Под тобой Больше прямо. выступы на, на этот, Да, пояса. блядь, не это. На уровне пояса выступ для ноги есть. Да блядь, наебали, стой. Так, есть У нас есть ли? Подойди, покажи ему, куда надо было. Давай я палки покажу, куда. Зы, Леха.